Здравствуйте, вы смотрите программу Неделя спорта, как обычно, в это время на телеканале Универ Тв. Меня зовут Роман Принсков. И сегодня мы начинаем 2019 год. А начнем мы 2019 год с обсуждения, что нас все-таки ждет в этом году. Обсуждать будем с Алексеем Николаевичем Ливаном. Алексей Николаевич, вам добрый день. С наступившими праздниками. Здравствуй, Рома. Прежде чем начнем 2019 год о годе ушедшем. Премия лучший спортсмен года Данил Тукташев. Заслуженно, незаслуженно. Но ну, я считаю, все, кто прошли финала, все заслуженные представители своих видов спорта. Mm -hmm. Как думаете, у нас будет ли в следующем году, получается, в этом номинант, точнее, не номинант, а победитель от номинации из другого вида спорта? Пока 2-0 в пользу мини-футбола. Я думаю, есть представители других видов спорта, которые могут реально претендовать, чтобы подвинуть футболистов наших. Посмотрим? Ну вот сейчас как раз мы об этом поговорим. В общем, какие виды спорта у нас будут в 2019 году, за кого будем болеть, кто у нас будет лучшим, на кого надеемся, на кого ставим. В общем, все то, что нас ждет в 2019 году. Ну, 2019 год для нас будет ярким, с нетерпением ждем выступлений наших спортсменов, как на всероссийской арене, республиканской, так и на международной. Так как... В этом году в Красноярске пройдет Всемирная зимняя университета. С нетерпением ждем результатов не только сборной России, но и наших представителей нашего университета. На данный момент уже пять представителей отобрались. Надеемся, что в число отобранных спортсменов попадут и наши лыжники. Пожелаем удачи. И надеемся на медали Всемирной зимней университеты. Ну, если говорить о мероприятиях внутренних, то есть у нас традиционно э, зимой февр... с февраля по марта пройдет э, спортивно-зрадительный выезд по здоровью на базе спортивного комплекса Маяк, э, в феврале месяце у нас с... продолжится спарткиада годовая среди студентов и аспирантов по т... э, тем же видам спорта. Э, кроме этого, в феврале месяца студенческий спортивный клуб продолжит проведение внутривузовского этапа чемпионата АССК по стритболу, по шахматам и настольному теннису. Для того, чтобы отобраться на всероссийский финал, который в этом году, как вы уже знаете, пройдет в Казани в мае месяце. Надеемся, что сильнейшие наши спортсмены проявят себя и добьются высоких результатов. На данный момент, несмотря на сессию, наши спортсмены уже принимают участие, продолжают выступать. Буквально на днях у нас стартуют хоккеисты, продолжат играть чемпионат города Казани в второй круг. С 18 по 20 января в набережных Челнах пройдет чемпионат Республики Татарстан по спортивному ориентированию. Это мероприятие. Чемпионат а, будет рассматриваться как подготовка к, к, к спартакиаде вузов. Ну а серьезные серьезные для нас а, соревнования республиканские – это спартакиаде вузов. У нас а, продолжится а, с а, гонками, а, по лыжным гонкам, которые пройдутся в начале февраля. А, надеемся, что здесь мы будем а, в числе фаворитов. Угу. Поговорим о хоккее. То, что вот сейчас у нас возвращается чемпионат Казани и, по словам организаторов Единой хоккейной лиги, скоро стартуют уже и следующие игры этого чемпионата. Примерно где-то конец января, начало февраля уже будут возвращаться команды в строй, получается, в турнир после успешной сданной сессии. Какие планы на Единую хоккейную лигу? Потому что, насколько я знаю, когда мы говорили, чемпионат Казани идет больше как обкатка для наших спортсменов. А, ну да, чемпионат города, он а, уже не первый год, а, проходит в два круга и а, даты проведения более четкие. А, на данный момент у нас стартовал второй круг. А, если говорить о единой хоккейной лиге, данный а, турнир а, в 2018 году стартовал впервые. А, очень долго, а, как говорится, запрягали, но а, радует то, что организаторы смогли Именно запустить данную лигу, отрадно было видеть и слышать то, что в данный, под эгидой данной лиги создали три дивизиона. Очень ценен для студентов именно вузов города Казани, это дивизион бакалавр студентов. В рамках данного дивизиона проходит отбор на всероссийский финал, куда команда да, попадает напрямую. То есть победитель да, данного дивизиона в 2019 году будет представить Татарстан в дивизионе Бакалавра. Угу. Ну вот интересная ситуация была в дивизионе студенты под конец 2018 года. Матч с Павловской Академии Спорта 4-1. Явный фаворит этого турнира, но мы смогли его обыграть. Ну, э, с Павловской Академии всегда э, интересно играть. Единственное Хотел бы сразу сделать оговорку, то есть Павловская Академия в данной лиге представляет именно вторым составом, так как основная команда, она заявлена в магистр, в высшем дивизионе Всероссийской лиги, поэтому здесь второй состав. Но второй состав это чисто теоретически, в любом случае ребята подготовленные, ребята сыгранные, Нелегко с ними играть, но отрадно то, что мы наконец-то выиграли Академию. Угу. А, хорошо. Поговорим теперь о студенческом спортивном клубе, о нашем. Прошла информация, то, что Ренат Мингалеев теперь не является председателем. А дальше развитие студенческого клуба. Как у нас будет происходить? Ну, На данный момент я не владею такой информацией. Эта информация была пропущена, но не так. Правильно, в любом случае, просто так уйти с, с руководителя спортклуба нельзя. В любом случае, если меняется руководитель спортклуба, должны быть конференции и выборы. Поэтому, uh -huh. так как Ренат на год у нас избран, поэтому до осени в принципе у нас он остается руководителем. Ну, то есть он потихонечку завершает свои, складывает свои полномочия. Дальше, кто преемник? Ну, преемник, не знаю. Как, какие есть, кандидаты а, уже есть? Тут решать будет представитель спортклуба. Мы туда не хотим бы, своей, своей кухни влезать. В любом случае, актив спортклуба примет правильное решение. И я думаю, следующий руководитель студенческого спортивного клуба Казанский Килл Барса» будет достоин и продолжит ту... То направление, которое, тот вектор, который задал именно Ренат. Mm. Хорошо, теперь поговорим о чемпионате АССК, который в этом году пройдет на нашей земле, в Казани. Насколько это удобно и насколько мы готовимся к этому чемпионату? Потому Но... что в прошлом году у нас поехала только женская половина от Республики Татарстан. В этом году, я думаю, то, что и парни должны защитить свои титулы. Ну, в связи с тем, что у нас в этом году юбилейный год, в нашем университете 215 для нас будет, наверное, с одной стороны, удобно то, что именно в Казани будет проходить, и мы можем по максимуму сильнейших своих делегировать на отборочный этап, а с другой стороны, своя земля, свои стены, я думаю, помогут ребятам, и результаты будут выше. Хорошо. А поговорим теперь о работе с болельщиками. В прошлом году начали развивать этот э, сегмент спорта, можно его так обозвать. В этом году какие мероприятия, какие интерактивы планируются, не планируются? Ну с болельщиком, то есть у нас в рамках э, мероприятий основных, то есть и мини-футбола, и э, товарищеские игры с преподавателями, то есть э, эта традиция у нас продолжится. Надеюсь, что в рамках данной корпоративной культуры э, работа с болельщиком продолжится и мы все-таки больше соберем болельщиков на наше мероприятие. То, что касается республиканских соревнований, здесь, наверное, я бы разделил на две категории. То есть удобное время – это когда играет наши волейболисты и баскетболисты, и неудобное время, когда нам ставят хоккейную лигу или футбольную лигу в дневное время, когда большинство студентов у нас ну, обучение. Поэтому здесь открытый вопрос, и вопрос это в первую очередь к организаторам. Ну, слава богу, мы это решаем, эту проблему у нас появились теперь прямые трансляции. Обязательно, зрители, подключайтесь. В новом сезоне много новых трансляций будет, такая небольшая реклама. А, о мероприятии, которое одно из самых рейтингов в Казанском федеральном университете, Спартакиада профессор-преподавательского состава. Спартакиада Здоровье» среди работников Казанского федерального университета стартует уже на следующей неделе. В этом году соревнования пройдут по запланированным по семи э, видам спорта. Э, ну, соревнования среди именно сотрудников и профессоров пределительских составов всегда вызывают большой интерес, очень оживленные, поэтому в принципе, приглашаем э, болельщиков, студентов в свободное время посетить данное мероприятие. Информация будет на сайте университета даты и место проведения. Ну, с чего начнется в этом году этот турнир? А в этом году у нас начнется традиционно с соревнование по настольному теннису, которое ставится 25 января. КСК КФУ Уникс, зал номер два. Здесь именно уже на протяжении многих лет мы начинаем данные спартакиады именно с этого вида. Угу. Каждый год вот на кафедры в институты приходят новые преподаватели. Вот, может быть, как-то с ними пересекались, может быть, видите тех преподавателей, допустим, с Юрфака, с Мехмата, которые смогут навязать борьбу общей университетской кафедры физ. и спорта, которые всегда вот регулярно доминируют. Ну, так нельзя сказать. Есть у нас подразделения, которое регулярно, соперничают между собой. Это и юридический факультет, и на Челнинский институт. Они всегда составляют конкуренцию общественности с кафедрой, поэтому нельзя просто так говорить, что нет, нет конкурентов. В любом случае, мы не говорим то, что нет конкурентов. Конкуренция есть всегда. Конкуренция есть, но, к сожалению, у нас не так много приходит новых. И в основном в «Спартаке» принимают участие уже те люди, которые... Ежегодно активно принимает участие. Алексей Николаевич Ливанов был у меня сегодня в студии. Большое спасибо, то, что пришли. На этом все. Программа наша подошла к концу. Год мы начали. Надеемся, мы его продолжим в таком же духе. Все будет успешно, все будет хорошо, все будет замечательно. И будет очень много побед, и будет очень много красочных моментов, которые мы для вас будем каждый, каждую неделю показывать. Меня зовут Роман Блинского. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока.